Эй, hey, hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайв, и сегодня мы с вами будем играть в игру под названием Weak, Weak, если переводить на русский, это получается фитиль. <клышит> uh, продолжу к потому что я уже перед записью посмотрел, что это за игра, что на себя представляет, ну, более-менее. Кто играл в оригинальную Five Nights at Freddy's, то есть вы знаете уже тему прожить 6 часов утра и прочее. Так, 2345. Подростки входят в лес. У одного завязаны глаза. Они играют в фитиль. Они утверждают, что в лесу пропавшие дети, которые видны только при свете свеч. Yeah, ага, я слышал эту историю. No, да неправда, это давно ago. было. Дом сгорел, родители погибли, started, но человек детей big, так и не нашли. Пам-пам! Да, так, ребята, запугались совсем. Не волнуйся, я тебя защищу. Я серьезно, дай себе комнату. Дети играли в этом лесу, но один за другим они исчезали. Люди приходили сюда и оставляли вещи на случай, если дети еще живы. Они оставляли зажженные свечи, и свечи перемещались на ночи. It. Хватит! После этого никто сюда своих детей не пускал. Этот like парень в прошлом году? Он же просто сбежал с города или что-то в этом роде, да? Нет, я знаком know, за них, из одних этих ребят, они просто -то тоже играют в тим. Не врешь? Ну, успокойся. Что-то было, someone там кто-то есть. Can Можно сейчас обратно? Пожалуйста, тихо. Мы тут. Снимай повязку только когда мы уйдем. Удачи! Увидимся в 6 часов утра. Так, там собраны улики. Нам написано прожить до 6 часов утра. Полночь. Хм. Окей, окей. Так, это там у меня чай просто рядом стоит. Берем свечку. И погнали выживать. Вау. Вау, какая-то какая записка. Don't think run. Не раздумывай, беги. Окей, мы запомним на будущее. И это что такое? Видите, ребята, это вот справа что-то такое. Это маска. Кто-то плачет. Чтобы переместить пламя, нажмите на F. Ладно, спасибо за информацию после того, как снимут бинты. Так, забрал какую-то маску, которую... Я как понимаю, это знаете, как вот в во ФНАФе был такой прикол. Ты собираешь какие-то предметы, и это влияет на концов. Может, здесь то же самое. И как я понимаю, вот эти вот эм, блески, вот эти, видишь, вот которые там вдалеке, да? Это обозначает, что это у нас это... Как называется это правильно? Свечки. Ебаный <как> врут, что это такое? Первый скримак. Да, прикольный. Веревка, стул. О Окей. Поджигай. Так, можно еще нажимать на app и включать спичку. Но спичка нам пока не нужна. И мы сейчас видели первую какую-то штуку. Ну, подобное. Веселиться. Ну, то есть, грубо говоря, веревка и стул. Так, а теперь вопрос, куда надо, куда надо идти. Написано прожить а, до 6 часов утра. Вопрос такой, мы проживаем полностью 6 часов, или мы так а, частично, типа, 1 час, 2 часа, 3 часа? Это было бы гораздо умней. Так, ладно, немножко микрофон сделаю поближе. Так. <кхе> Мне кашляет просто, это какой-то бесячий прям. О, говно! А, нет, это не говно, это просто какой-то удар как будто, или что такое. Ничего не происходит, но мы взяли записку. Надо бежать от какого-то мальчика или какого-то слендера. И, кстати, мне закончилась эм, сечка. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау! Я бежать не могу, а все-таки могу. Убежали от него Что-то, это был какой-то поцик чем прикол, уже бегать не могу Нет, могу Кролик Ой, ты какой мой хороший Я иду, мой зайчик А колодец и чего там Так, мы собрали два ключевых предмета. Это был зайчик и маска. На что они пока и я, я пока сам не знаю, но <дум> думаю, мы потом разберемся. И, кстати, я вижу мост. Это больше все похоже, знаешь, на какой мост? У нас, помню, в деревне, очень давно, был еще этот мост. У нас, помню, был не такой, он был немножко поменьше мост, вот, например, вот, ну, вот, как свечка. Вот, вот сюда такой маленький мостик. Я по нему, помню, ходил, ходил, и в какой-то момент, когда я помню гулял, мост перед мной, помню, сломался. Он прям пш, взял и рухнул. Вот такая помню, была у меня жестокая история. Я помню, гулял ночью, и мне... Меня... Припизнутый, ты где? Так, ладно. Забудем об, об этом пацаненке. Ну, короче, история была такая... Йокарный болит! Только... Нифига себе ты флеш! Ладно. И, короче, я ночью пошел прогуляться по мосту. Что-то посмотрел там в озеро. Такой думал, эх, на следующий день пойду порыбачу. Больше на этот мост не ходил, потому что мост тут не построил. И просто. А! Свечка здорова, моя прошлая свечка. Так, теперь нужно. Так. Оставайтесь на цвету, чтобы уменьшить свой страх. Я бы не против. <рых> Что это такое? Э! Что это было? У меня как будто ТП шнули. О! Тронь его, и I я тебя покалечу. А! <свист> Нифига себе, ты быстрый Я бежать не могу Давай смесь свечку и подожги Что ты делаешь? Вот так будет лучше Ой, я взял какой-то, как понимаю, ножик Что происходит? Меня тут эпэшит, тут какую-то. Я не понимаю, что это за пацан за мной бегает. Либо это призрак, либо это настоящий пацан. Ну, мне кажется, больше всего это призрак. Вот раньше, помню по историям, легендам, я больше всего верил в призраках, что они такие такие страшные. А, он сзади меня просто был, его а не слышно. О, я вижу свечку. Прям рядом. Моя прошлая свечка. Побежали, да? Вперед, посмотрим. Тихо, тихо. Ходим нормально. В этой игре, как я понимаю, бегать не надо, бегать сильно не надо. Какой настырный малый, прям. Поджигаем, берем свечку. И осматриваемся О! Мы прожили! Так. И что будет дальше? Так. Один час утра. Частная собственность. Минутку. здесь что в самом деле кто-то живет. И им еще что-то, еще нет, что ли? Вот два бакса твой замок. Могущий идти. Так, архив раскрывает старый первопроходный участок в лесу. Усадьба сгорела в 1924 году. Член семьи здесь зачислены мертвые, начала детей не были обнаружены. Участковые запрашивают жильца из округи. Ну, мы уже слышали, что он ему заплатил, чтобы он держал рот на замке. Так, архив новостей 3 и фотографии 4, занесены в улики. Это, как поним... понимаю, надо заходить в меню и смотреть уже, что это такое... Так, берем свечку. Ну, кстати, в чем прикол, он меня пока не убивал, потом посмотреть, как <соценно> происходит эти убийства. Ладно, сама схожу уже. Так, не приближайтесь к ней. А, это, как понимаю, была девочка, да? Так, ладно, у нас, как всегда, два собака. Прямо где-то собака находится. Ладно, будем ходить по дорожке, потому что это наш главный способ выжить. Вижу свечку вдалеке. Давайте пройдемся. Так, я одеваю два наушника сразу. Это у меня так сердце сильно заколотилось или нет? Будто кто-то еще ходит Я прям слышал Там свечка где-то, да? Да Прям подходим близко <как> Ёкарный Ёбаный в рот ск Вот скримакам прям плюс За такое дело так, в дом заходить не буду, я не вижу смысла. Так, там стоит печка, ладно, запомню. Есть два местоположения. Есть печь и есть домик. И, здесь где свеча. Целая при том. Целая? Да, целая. И вот кое-что, мне кажется, это вот может быть неправильно с моей стороны. Свечки такие очень долго горят. Кто-то ревел, какая-то девочка ревела, как будто или мальчик или это девочка. Ладно, без разницы И вот по поводу свечения я не договорил. Такие свечки го горят очень долго. Go baby, Че go baby? Я не малыш для тебя, извращенка, извращенец. Ну, по, по голосу, как будто маленькая девочка, такая лет 5-6, что ли, не знаю. Ну, если она знает английский, значит, это уже семь лет. Ёбаный в рот. Чё ты меня пугаешь так, Пацан! Так, это я был. Господи, у этот кашель уже на протяжении уже тех дней, уже. не знаю, что с ним... Ха-ха-ха, очень смешно. Так, э, мы прожи прожили час, да? А, нет, нет, нет, нет, это 12 часов. Прошло заметить. 12 часов было. Нам осталось, грубо говоря, жить 2 часа. Я вижу автобус. И там сто стоит свечка, но прикол в том... А сейчас что такое был за синий дым? Просто в чем прикол? Здесь должен был кто-то отреспауниться, как я понимаю. Ну, в чем прикол? Никто пока не, не нападает. Кроме скримаков и все. Ни... Вау! Ну, вот кроме него, ладно. он исчез. Ладно. Так, чай я выпил, пошел дальше. Там свечка есть. Вау! Мадам, мадам, давайте не будем плакать. Я просто хотел взять свечку. Ничего лишнего, просто свечка. Не больше ничего не прошу. Это не целая свечка, ну ладно. Полусвечка, окей. Так, смотрим на следующую свечку. Ориентир. Вверх. А, это мост. Окей, ладно. Фу У, -у, -у мне прям мурашки по коже побежали. Вот ненавижу такие мосты, вот в, в данном возрасте, в моем, а вот в детстве я обожал их. Прям ходить по ним. Не видишь ты меня? I see you. Нет, не видишь меня. Я не смогу бежать, да? Не смогу. Да чтоб тебя, а! Все, мы от нее ушли? Ушли, да. Фу, так, я даже не понимаю, кто это. Девочка какая-то и... Мальчик, не знаю. Ладно. Я знаю, что в меню есть улики. Надо потом посмотреть на них. И, может быть, мы, грубо говоря, про... Вау! В коопе работают. Там девочка появилась, этот пацанчик. Сзади меня. Да-да-да-да-да-да-да! Он все, он ушел, кажется, потому что я бегать не могу, и он останавливается. Да я понял, здесь кто-то повесился, это я уже понял. Так, теперь главный момент, мне нужна свечка. Видишь? Проблема такова, что... Я выжил Значит, это было два часа то есть смотри я прожил час это был и потом 2 часа мы были на пути домой и точно кого-то слышали точно будто кто-то спит храпит как право мазафака местные туристы сообщают о каком-то спящем и громком храпе предположению субъект был жив и находился в лесу в то время интервью записано карта местности 5 занесена в улике 2 часа утра Два часа. <смех> Знаете, э, я помню в детстве, очень давно фанатил от э, Five Knife. Прям вот мне нравилось. Look away, отвернись. Ну, либо, как говорится, если я перевел бы это было, отвернись, не смотри на него. Не разбуди его. А, уже два монстра, ни хрена себе. То есть есть музин, который появляется из какого-то из какого дерева, как я понимаю, он появляется вот так из uh -huh. смотрит на тебя это такой оп я отвернулся и все во а втором надо как-то не будить, я к не надо бегать и уходить куда-то ладно <как> Ё-баны. А, а это сейчас что у меня, почему сейчас мне так это прям штырило я потому что сейчас смотрел у меня прям вот как будто наш я смотрю клип видео каком-нибудь да я немножко так подлагивает специальный такой эффект на камеру. Так, и куда теперь идти? Куда теперь идти? Пара-парам-пам-пам-пам-пам. -пам -пам. Ладно. Так, давайте еще скримаков. Я бы я не против скримеров, я наоборот рад. У меня появятся седые волосы, встану Геральтом из Ривии Найду себе Цири Такую же На голову отбитую, и все будет Видели, там какой-то был зеленый огонь Он там вдалеке Свечку я вижу Не смотреть А, спички! Нет, это Библия. Тогда идет и берет с собой 7 других духов. Злейших себя. А, злейших духов, 7 злых духов. Так, стоп, давайте посчитаем. У нас был мальчик, который бегает. Надо этим Оп! Не смотреть. Он сейчас окей. Он-то легкий, просто появляется такой оп, отвернулся, и все хорошо. Как-то на изи проходим, ладно. Может, я просто так уже. I don't like you. Ебаный like в <laughs> Это мне уже не напугало. Ведро. Парень с девушкой вдвоем забрали наверх. На холм круче напицу. Вдруг парнишка подсказнулся, головой ошибся, следом девушка с метром и катится. Это, может, какая-то такая сказочка. Ой, Блин, несчастная. Он телепортируется. О! Так, первый час ночи был. Точнее, может, уже второй. По счету. Или первый. Не знаю пока. О, Вау! Первое наше убийство. Ну, убило так знатно. Они чаще, чаще атакуют в темноте. Во! Смотрите, мы собрали... Маску, я не знаю, собирал не собирал. Библия, ведерка и какой-то еще предмет. Это больше похож на камень... Ладно. Разберемся, как говорится, на месте. Так, так, это мы уже читали. Давайте последний раз пройдем. Я уже просто <с> <с> Уже напугался настолько на сто лет вперед уже. Так. Нам попадался один звездюк, я так могу его назвать, который написано Отвернись. Надо второго найти, который будет громко ходить. Точнее, храпеть. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Вот кто слышал такой анекдот, например, про сову, там, короче, помню, был момент, когда сова, по летела, летела такая, и она говорит, уху, uh угу. -huh, uh -huh". И потом, короче, она случайно как-то летела у uh -huh и случайно врезается в дерево. И потом, знаешь, вместо угу uh -huh", она же кричала, ку-ку-ку-ку. И она прям про тебя так говорит. <свеч> <свеч> нет, а его нет, это было скример просто. Ладно. Свечку поджигаем. Так. Подожгли мы свечку. Как будто камень плачет. Я хочу найти человека, который будет храпеть. Кто-то ходил. Вот если вы не слышали, вот послушайте в наушниках. Я просто рекомендую слушать это видео в наушниках. Там кто-то реально ходил. <свит> На тебя. Да что что мне тут? Эх, случился случайный баг. Игра вылетела. Да. Народ, давайте сейчас еще раз переиграем. Да, серию последний раз, потому что игра почему-то захотела. И вылетела. Как говорится, она нам это и на руку. Так, мы это уже читали. В 2 часа утра. Хм, классно. Так, без шампанское стоит. О. Так, у меня сразу есть предложение пойти по этой стороне и сразу идти к автобусу. Вдруг мы там все найдем приключений? Потому что мне это больше всего нравится. Так, теперь направо... Или налево? Тут может либо идти налево, то направо. Так, идём, давайте сразу пойдем к следующей свеч свечке, потому что... О, вот и автобус. Ладно, поджигаем. И хотел сказать, помираем. Ладно. Ладно, еще такой спуск есть. Нифига себе. Том. Кто-то наблевал. Бенни, Лилиан. Это может пасхалка какая-то детей, которых здесь зовут. Ладно. Господи. Ну, отойдем давайте. Все выключилось. Ладно, меня не напугал, мне просто наоборот порадовал, что какой-то свет появился. А то представь, темнота, и у тебя просто нет света, ну, нет никакого света, и у тебя авто... включается только фара автобус. Так, можно, пожалуйста, свечку? Ну, дополнительно, давайте, пожалуйста. А, держи. А -а -а. Я отвернулся. Все, он исчез. Там вот где где-то есть свеча. Да, вон там. Нифига себе бревно. Думаю, какая-то анаконда. свет разбудит его. А кого его? Ой! А кого его-то и разбудит-то? Wow! Догнал меня? Да, догнал. Mm -hmm. Жестоко. Следует замертвец мерцанием чего-то-то, а, замерцанием свечек, специальных. Ну что ж, мы поиграли в игру под названием ВУВИК, если вам понравилось, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если, если еще не подписался, и нажимай на колокольчик. Всем удачи, и пока-пока, Я пока. -пока. Yeah, пока.